Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGame, с вами я, София. Мы продолжаем, да, продолжаем нашего Обсервера. Мы залезли в какую-то капсулу. Если кто не помнит, в предыдущей серии... То ли, святилище, то ли как, как то ли как-то по-другому он назывался. Кор а, нам, наверное, к этому дереву надо. То есть мы зашли в какое-то здание... Какое-то святилище или как оно там обзывалось. О, это сын наш! Это Адам. Адам? Да. Я, я знаю, знаю, после всего, что ты увидел в это, трудно поверить, но. Пожалуйста, доверься мне. У нас мало времени. А как же твое а тело, которое я нашел? Это долгая история. Ты нашел не что меня, точнее, found? это уже что не это? я. Но я здесь, и мне нужна твоя помощь. Если ты мой сын, докажи это. И как мне это сказать? Просто попробуй. Скажи мне что-нибудь, о чем знаем только мы. Охота в горах. Так. Что? Когда я был еще ребенком, ты иногда будил меня на рассвете. Мы шли к реке и вместе смотрели на рассвет. Надеюсь, что смог рассеять. А, что с... смог рассеяться, и мы сможем увидеть горы. Конечно, он никогда не рассеивался. Но мы не сдавались, правда? Так, работа на Херон. Сокрытие из Херона. Что? Скрытие из Херона? Ладно. Ты прятался здесь, в трущобах. Да. Когда мой проект закрыли, я спрятался там, где они не стали бы меня искать. Тогда я уже нашел людей, желавших мне помочь. Мне удалось забрать большу, большую часть данных и продолжить исследование. А, убийца? Я все равно не понимаю, как всем этом замешан сплайсер. Никак. Это мы не предусмотрели... Поэтому мы не предусмотрели его роль. Он был непредвиденным обстоятельством, удобным инструментом. Жертвы? Хелена скопировала данные твоих исследований и вынесла их из Херона. Да. Поэтому ее убили. Да, и Амира тоже. Это в мои планы не входило, но пришлось. Пап, этот проект слишком много значит для, для меня. А что с хирургом? он была его вина. Да, Джек. Очень хороший доктор. Он действительно любил свое дело. Он восхищался моим грандиозным планом. Думаю, он и сам хотел бы в нем участвовать. Исследование. На чем ты работал? Хорошо, только представь, что все твои мысли, воспоминания, все, что составляет твою сущность, можно перенести в цифровой формат. Ты мог бы существовать, даже когда твое физическое тело обратится во прах. Ты не знал бы ограничений, болезней или еще там что-то из смерти. И не было бы больше человеком Просто существовал бы. Звучит припоршиво. Ты так и не изменился, правда? Я знал, что ты не поймешь. Но со временем ты тоже постигнешь мой план. Обещаю. Как это с тобой случилось? Как ты стал этим цифровым призраком? Когда за мной пришел сплайсер, пришлось импровизировать. Я успел выбраться и надеялся, что в сети они не смогут меня преследовать. Но они смогли. Они послали за мной вирус, алгоритм, охотник, убийца. Оно прогрызает все средства защиты, какие только есть у меня. Если они не выдержат, я исчезну навсегда. Как его можно остановить? Никак. Я пытался замаскировать свои сигнатуры, но опоздал. Если бы я смог вырваться из внутренней сети здания, возможно, мне удалось бы его обойти. Значит, нужно снять эту чертовую блокировку. Да, но удаленно это не сделать. Источник сигнала хорошо защищен. Это самый могущественный из всех брандмауэров. Выполнить обход вручную. в Точку. Вы такие вот, прямо вот спасибо. Откуда поступает сигнал? Точные координаты недоступны, но мне удалось значительно судить поле поиска. Кажется, он поступает из соседнего здания. Из высотки? Да. Думаю, именно там и, нач и начался весь этот бред. Кажется, источник расположен на верхних этажах. Еще, пап, быть на чеку. Херон все еще контролирует это место. И тебя. Больше нет. Именно так ты и должен думать. Чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее я не стану... стараюсь залезть тебе в голову. Час от часу не легче. Самый темный час перед рассветом. Это мне напомнило, как только выберешься отсюда. Аэробереги себя или что-то типа того. Короче. Окей, все, пообщались с сыном. Значит, э, Он здесь. Ну, если мы его выпустим, получается, да? Из сети. Ну, как бы, с другой стороны, где гарантия того, что это действительно наш сын? Так, братан, тебе э э э э это полегчало? Где гарантия того, что это действительно наш сын? Что действительно все хорошо? Ну, мы такие, более-менее так идем. Все, выходим тогда отсюда. От С два. У нас нам, получается, нужно пройти в соседнее здание. Че, в смысле? Алё, как отсюда выйти? Двери заперты. Блин, если мы его выпустим, реально, то есть он, получается, захватит всю сеть. 12-21, если что, надо запомнить. На всякий случай. О, мы не можем ничего использовать. Кстати, аптичка. Вообще еще А как отсюда выйти? Скажите мне, пожалуйста. Я вообще не врубаюсь. Может быть в соседнее здание как-то пройти там сбоку, может быть каким про проход проход какой-нибудь есть? Подожди, Вот лесенка. Да блин, да... А! Вот... Для понимания, я начинаю вот... Я хватаюсь за мышку и начинаю мышку вот так вот на себя крутить. И дверь закрывается. Я начинаю от себя вот так вот крутить, чтобы она захлопнулась. Она начинает открываться. What the fuck? Блин, я даже начну не могу включить. А вдруг я отступлюсь и упаду тут? Вдруг подо мной доски сломаются? Так, что это у нас? <музыка> Ты умеешь играть? Опа! <музыка> Ничего себе! О хо хо Так, ты мы... Не шипи на меня, слышь, тварь. Это мы в Херон сейчас попадаем, да? Мне кажется, он просто играют на слабости нашего бортана. Нашего ГГшечки. Что ты мне сказал? Я, короче, прохожу, спасибо. О, там карточка лежит. Угадайте, кого? Разраба. Привет. Тут диска что Я до сих пор не могу ничем воспользоваться, реально. Интересно, это уже финал, наверное, да? Мы подходим потихонечку. Так, журнал обновлено. Ну-ка, что говоришь? Так, нас уже не начинает немножко отколбашивать. Давай-ка, yes. ну-ка. Понял <сёпко -шиф> <apa -apa> <сёпко -шиф> тебе? <сёпко -шиф> Погнали. Так, вот оно. Здесь и, и началось все это безумие. То, что вызвало блокировку, прячется внутри. Теперь пути назад нет. Хорошо, как скажешь. Пошли. Как все прикольненько. Крики какие-то. Трупы. Я не могу ничего использовать, опять же-таки. Это и правда долбанный нанофакт. Ну хорошо. Ты, в любом случае, уже контактировал с возбудителем. Так что соберись. Это вот тут вот, да, началось? Нанофакт. То есть это чувак, который... Болен чем-то, да? Они боялись вспышки эпидемии, поэтому все заблокировалось. Заблокировалось тут. Тут что-то у них прям вот смачное произошло, я так понимаю. Перелезаем. Точнее, проползаем. Так. Ну вот тут у. Да, какие-то, видимо, химические Или биологические Там кто-то есть? Помогите, пожалуйста Please. Так Я бы... Я... Куда ты мне показываешь? Куда ты туда мне показываешь? Ну как нас... Хоррор учил, иди на свет! А. -а, -а, -а. О! Что здесь происходит? Почему все эти люди находятся в капсулах? Они нас заперли! Подзонки! Мы ведь даже не заражены! Выпустите нас! I... Как эти капсулы открываются? Думаю, неподалеку расположена пультовая. Просто идите на свет. Сделаю, что смогу. Если вы не сможете помочь мне, пожалуйста, где-то там находится мой сын. Его отец сумасшедший. Постоянно бредит. Я боюсь, что он может причинить малышу вред. Пожалуйста, не допустите этого. Если найду you, его, я обязательно спошу. Спасибо вам. Он всегда был таким хорошим. Что вы сказали? Он всегда был таким хорошим? ага и колотить уже непривычно как-то без этих способностей тут бродить ходить так кто-то То есть это все капсулу получается, да? Ну, я так понимаю, чтобы выпустить ее, это надо было обратно возвращаться, наверное? Или нет? Ох! Где? Откуда? Кто? Кто стучится? Кто бьется? Я так понимаю, тут некоторые выбрались и уже даже вот начали жить здесь. Лестница какая-то. То есть мне. Я... О, -а, -а! а? Я думала, я смогла уже пройти туда. Так дверь. Не закрывайте передо мной дверь. Я же все равно пройду. Нужно очистить весь этаж. Но, сэр, у некоторых жильцов симптомы так и не появились. Now, Пока. Нужно минимизировать риски. Я не собираюсь потерять кого-то из своих субъектов из-за заложенного чувства сострадания. о -хо, хо хо Так, тихо, тихо, тихо. Так, что-то нагретается. Опачки, привет, братиш. Это что? Ага. Все в порядке, все нормально. Идем. зря или нет Не, походу зря да Че, я вернулась я вернулся обратно хорошо ладно в другую сторону значит пойдем. не в ту сторону в которую светит лампа окей За тобой пойду. Ты только не разворачивайся. А так все нормально. Все, тихонечко, тихонечко. А почему их две? А? Ладно, пойдемте в дальнюю. А тут, видим, а. Ага. Но я его не слышу. Пойдем тихонечко вот так вот. Вот теперь слышу. Так, у нас что со состояние? Нормально, кстати. Очень хорошо себя чувствует. Я никого не слышу, никого не вижу. Я просто ползу по стрелочкам. Мне, мне хорошо, мне нормально. Понятия не имею, куда я ползу. Ну, я куда-то ползу, я молодец, я... Да. Так, он прошел куда-то. он где-то здесь что за звуки сзади никого Вон он там или нет Это тут дышит. Ну, его в жопу я пошла. Кажется, я тут была. Кажется, я заблудилась. Второй раз. Я тут была? Да. Я помню вот это вот. Я, я брата вышла. Я видела его тень. Тихо, спокойно. Ты войдешь туда, нет? Войди, пожалуйста, спасибо. Это здесь. Так. Спокойно, спокойно. Братан, иди куда шел. Я вообще, я не понимаю, куда мне. Тихо, тихо, тихо, тихо, братан, не надо, не надо резких движений. Не сюда куда-то надо. Просто светло. Что-то конечно, весело задорно. Но кажется я тут была. Блять. Нет тут никого! Нет тут никого! Проходи мимо! Проходи мимо! Я обратно свою это самую вот тут тут, вот тут. Вот. Никого нет, здесь глюк! Это просто был глюк. Я не понимаю, куда мне идти, что делать. Мне кажется, где-то я свернула не туда явно. А шушь налево-то? Может сюда и надо. Я уже просто задолбал спрятаться. Я не понимаю, куда мне идти, что, что мне вообще делать. Нет, это не то Херня какая-то Тут ничего нет. Ну-ка Тут я еще не была Привет, братан. Но это я понимаю, куда этот проход. Я думаю, это не то, что нам нужно. Нам, наверное, нужно куда-то туда, где этот ходит. Вообще я заблудилась, короче, я не понимаю, что куда мне надо. Но он тут шатается, окей. Видимо, куда-то сюда нам и нужно. не особо понимаешь что нам надо сделать серьезно опа Нет здесь никого так да, ну ну он ушел Я думаю, нам нужно куда-то туда Ой, приветики! Нет, здесь никого нету, нету, нету никого Тихо, тихо, тихо Ну ещё и исчез, прикол Куда-то сюда нам надо Сюда получается? Господи, неужели мы отсюда вышли? Боже мой! Как можно было издеваться надо мной? Так, мы дошли до какого-то компу компуктера. Так. Ну что-то включили, что-то, что-то начало ломаться Денни, беги! Ох, ёб твою мать Бежать так бежать О, он разбил стекло! Ага Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Она погоня началась. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Блин, провода, е мать вашу. Я тиши-то тихая. Не вступи на меня. Спокойно. Туда мне. Туда, туда, туда. Так. Ага. Отодвинули, поползли. Колотить. Опа, это что сейчас было? Что это за щупальца? Мне еще щупальца не хватало тут. Кто-то все-таки сделает тебе щупальца на лице? Ух, тихо. Дождь. Так спокойно, спокойно. Опять это надо? Давай, двигай. Вообще, подождите, в каком мы состоянии? Давайте посмотрим. Подождите, секунду. Давайте чуть-чуть примем. Всё. Да, да, все, мы спокойны, мы спокойны, мы спокойны. Давай, беги. Мы спокойны. Мы только что сейчас приняли таблеточку. Вау! Хорошо накрыло. Куда бежать? Так. Подождите. Что через это бежать? Прям да? Охренеть! Уже хорошо? Так, вон выход. Вижу выход. Чувствую, я до него не доберусь. Что-то мне подсказывает, что я до туда не доберусь. Или доберусь? О-о-о! Дверка, Верка! Дверка! Дверка! Дверка! Дверка, откройся! Так. Мы в медицинском где-то? В больничке? Должно быть, произошло недоразумение. Мне сказали, что вы решили отказаться от процедуры аугментации. Да. Yes. Yeah. Просто хочу все уяснить. Вы понимаете, что это значительно снижит ваши шансы отправиться? Я. I... Я I... приняла решение. Спасибо. Солнышко. Я тобой горжусь. Ты можешь, я знаю. Я буду рядом. Так, это что-то из прошлого. Это его жена. Я обязан это сделать ради меня. Обещай мне позаботиться о нем, Что бы ни случилось. В ту ночь, когда вы с мамой поссорились, ты ушел, и она была очень Мама грустной. Был Я спросил, что случилось, и она ответила, что и врачи могут ее вылечить, ее. но она не уверена, она хочет ли этого. Все не, не, уверена, не, что, не так, так просто, сынок, то, да, что предлагали врачи, не цена не не была слишком большой. Она не была бы больше собой. Она больше не была бы твоей мамой. Я не это имела в виду. Я просто хочу сказать. Она сама приняла такое решение. Она правда этого хотела? Конечно. Твоя мама верила в свои силы. Она думала, что сможет совсем справиться сама. И я тоже так думал. Но она не справилась. Я, я хотела только, чтобы с ней все было в порядке. Почему ты ее не спас? Лучше бы на ее месте был ты. Сюжет, сюжет, сюжет, сюжет. No да уж, от него почти ничего не осталось. Он слышит нас? Да, но он очень слаб. Пожалуйста, постарайтесь поскорее закончить. Дэн, это все очень плохо. Им нужно заменить несколько деталей. Чё, мы выжили? Не... Э, полегче, послушай. У тебя два варианта. Либо это, либо остальную часть жизни ты проведешь в стеклянной банке. Нет. Подумай о своем сыне. Кто о нем позаботится? Любой ценой. В чем дело, Дэн? Что бы не случилось. Три кубиков гидрок гидрок т т немедленно все кроме мер... мер... сала... пер... персонала. Вы Выйди отсюда? Блин. Разговорилась. Да -да Верните мне дикцию, пожалуйста. Ты такой лицемер, и даже не замечаешь этого. Я думала, ты поступаешь правильно. Я не видел лучшего пути. Когда решалась ее судьба, ты настаивал своих принципах. Но когда речь идет о твоей жизни, ты внезапно становишься довольно. Я должен о тебя позаботиться. Я обещал ей. Нет! Не смей использовать ее в свое оправдание, особенно после того, что произошло! О! А что мне требовалось сделать? Сдаться? Нет, ты заставил сдаться её! Когда я смотрю на тебя, то вижу лишь чудовище, убившее маму. О, так это мы! Ты его создал. Теперь ты наконец понял. себе Поворотики сюжета Ой, я могу управлять теперь Бежать не могу, ничего использовать не могу Идем? Пока просто дорогу вперед Щупальца Ну приветики Глава сына, да, Адама? Адам, что за чертовщина? Это... конечный пункт твоего пути. Теперь впусти меня. пустить тебя? Как же блокировка? Как же вирус? Вирус до меня все равно доберется. Здесь или там, в сети. Это лишь вопрос времени. Все ясно. Тебе нужно было где-то переконтоваться. Мне нужно было убежище. Далеко не каждый для этого подходит. Если коротко, то этот человек должен быть изолирован от сети. Ты солгал. Блокировка была лишь предлогом, чтобы затащить меня сюда. Ну зачем ты лгал? А что мне еще оставалось? Они заклили тебя на этих подавленных воспоминаниях. Я должен был как-то тебя вызволить. Теперь, когда ты наконец свободен, мы можем совсем разобраться. Убежище. Убежище. Я должен был стать таким убежищем? Именно. Разум наблюдателя, изолирован. Он в те Это единственное место, где я могу спрятаться. Крепость, в которую вирусу не проникнуть. А если я тебя впущу, что будет дальше? Кое-что восхитительное? Наши шумы сольются. Сольются? Да, возможно, это звучит странно, но мы будто под подключимся друг к другу. Может, для тебя тогда же будет лучше. Прости, но я на такое не согласен. Ты уже теряешь контроль над собой. Ты на волоске от безумия, но я могу вернуть тебе самообладание. Мы можем помочь друг другу. Как я не вовремя подаюсь? Господи, я поперхнулась, блин! А я тут этот еще звездит Так, почему я должен тебе доверять? Я больше не могу тебе доверять. Ты солгал. Ты можешь думать, что хочешь. Решение за тобой. И спасти нас обоих или погрузиться в сон, лишь одаренно упоминающее существование. В любом случае, я, конечно, уже близко. Я с каждой секундой, и скоро уже не смогу поддерживать связь с тобой. Пам-пам-пам. А, то есть он сам принял за меня решение. А, типа, подключиться или не подключиться. Да давай подключим его. Давай. Давай подключим. Керли бы и нет. Можно, в принципе, было и уйти, я так понимаю. Ну так же это неинтересно. Нужно наворотить всего, да и побольше. Ты хорошо поработал. Ты сделал первый шаг на пути к познанию своей истинной природы. К тому, чтобы стать собой. Но у нас впереди еще немало дел. Квартира 104. И не трать время даром. Ну да, это вот все. Сын замутил. No. Ты сам себя убил, you? да? Лишь одно из своих итераций. Итаразов. Кто же Then ты тогда? Я Адам? Который из них? Единственный оставшийся? Ты убил его? Настоящего real. Адама? Настоящего Адама? Он убил людей десятками интерация за интерацией превращались во прах во имя его великого плана. Еще одна жизнь уже не имеет никакого значения. Какой ужасный бред! Он же был моим сыном. Я твой сын. Какая разница, если у меня настоящее тело? Ты привязан к той версии меня, которая тебя ненавидела. Как будто это и делала его. Меня, твоим сыном. Так, зачем ты убил его? Зачем? Зачем ты убил его? У меня не было выбора. Убить или быть убитым? Вирус! Адам его выпустил. Он понял, насколько ты опасен. Возможно. Или, <связывая> быть может, он понял, что достиг успеха. Он создал совершенную версию себя. И это его ужаснуло. <связывая> а, совершенную? И что же? Черт поделит это. Ненави... Он, он, ненави... он жил ненавистью. Он был одержим лишь одной мыслью, не стать тобой. Он так и не смог понять. Но я понял. <связывая> Просто помоги мне немного. <связывая> я теряю контроль. Мы все чудовища, как э, нас сделала жизнь. Все твои решения, все ошибки, они были неизбежными. Ты не можешь винить нас за то, институт. что мы такие, какие есть. <coughs> ты пытался меня убить. Пласер пытался убить меня. Это you ты послал me? его, как великодушно. Он не должен был охотиться за тобой. Но наркотики и паранойя сделали свое дело, и он стал, что ж, он совсем After одичал. That... Yeah? Человеческий разум не игрушка. Ха, вся ирония в том, что это говорит наблюдатель. Так, ты убил всех этих людей. Зачем ну, ты убил всех этих людей? Нельзя было, что хочется слова, обо мне достигла Хирона. Они ни перед чем не остановятся, чтобы меня достать. Ты просто пригласил свою задницу. Думаю, что хочешь, но ты знаешь, как работает корпорация. Они присвоят все мои достижения. И я хочу поделить свои метком со всем миром. Я жале... жалею о том, что сделал. Но так было нужно. И это все ложь. А, покончим с этим. Я очень устал. Давай покончим с этим Хорошо, раз ты считаешь, что готов сделать этот выбор Так что же, ты позволишь своему сыну умереть и спасешь меня? А, принять Адама, отвергнуть Адама Ну, блин Мы, в принципе, все поняли Что Адам хотел от него избавиться Все дела Но это неинтересно я думаю, это будет интересно. Давайте... Ну, в принципе, мне кажется, что все его отвергали. Все такие, типа, а... а". Все шли на хорошую концовку. Типа, отвергнуть дома. А я пойду на плохую концовку. Как обычно, как я это обычно люблю делать. Я всегда иду на плохую концовку. Поэтому я принимаю Адам. Я хочу. Я не верю, что от Адама ничего не осталось. Он часть тебя. Если это правда, я не дам тебе умереть. Я обещал, That's и я сдержу true. слово дать сыграем Давайте сыграем в его игру Давайте сыграем в его игру Поприкалываемся Эй, Ю! И ты. Блокировка. Я знаю, Янс. Ответственные люди уже занимаются этим. Вызвал, вызвал. Ваших должны быть здесь. С минуты на минуту. Спасибо. Дальше я сам. Можете возвращаться на пост. А то... Вы прикалываетесь, что ли? Я, наоборот, хотела его выпустить. В смысле, не дай ему уйти. Смыс... Я не понимаю сейчас. То есть мы сделали выбор в пользу Адама. Мы впустили его в свою бошку. Мне кажется, тут сейчас какой-то сюжетный прокол просто очень жесткий. То есть мы решили играть в игру Адама ну вот это вот то что от него осталось то есть как бы ну ты должен был понимать если ты его впускаешь в свою голову вот он вот то вы сольетесь в единое и он захочет уйти отсюда но ну, это как бы логично но ну, как бы я это и хотела сделать и тут, значит, мы сливаемся в единое, и ты теперь говоришь, нет, не выходи, не уходи, там, типа, от пизди меня, сделал со мной что-нибудь, типа, не дай ему выйти. В смысле, вы, вы, вы, вы рехнулись? Huh? Вы в порядке? Yeah. Да, просто небольшой glitch. глюк, я позабочусь об этом. А, маленькие паразиты. Они хуже всего всегда подзами... подзнаменуют Про -про проблемы. Мне ли не знать? Солнце скоро выйдет. Мы снова встретим рассвет вместе. Ничего. Мы к этому привыкнем. Времени у нас предостаточно. Ну, как бы, да. В смысле, ты не хотел выходить? Что вообще это было? Ну, короче, вот. Мне даже за плохих не дают поиграть нормально. Что происходит? Короче, мы прошли всю игру, мы, но мы не поиграли во все эти самые... Во всех пауков. Прям печально обидно мне кажется это сейчас музыка долбит сейчас что-то как-то да что-то мне кажется как-то да музыка долбит слегка. короче вот как-то вот так вот вот как-то так вот такая вот игра да нет в принципе игрушка прикольная я думаю, что если бы он отверг Адама, тот попытался бы его захватить, там была бы какая нибудь потасовка, он бы там что-то случилось. Но я не знаю. Не знаю, теперь я не знаю. Подождите, а если я сделаю... Подождите, а если я э, вернусь в меню? О, пос последний момент сохранения прошло 10 минут, кстати. Мы можем сейчас концовочку другую попробовать посмотреть. В смысле новая игра? Меня наипали. В смысле? Я... Нет. Ну, в смысле? Ну, нет. Ну, нет. Вы серьезно? Нет. Меню игры. Да. Четыре секунды, блядь. Ну, это вообще... Это, вот сейчас это было очень обидно. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Это, конечно, все нечестно, но до встречи в следующих игрушках. Всем спасибо, всем пока-пока.